Привет всем. Не нравятся мне все эти пинания взаимные в сообществе МД. Но иногда промолчать просто невозможно. Пусть даже не называя конкретных имен, это не так важно. Живая иллюстрация, как полезно включать иногда просто вот здравый смысл, то, что называется common sense. Вот представьте себе двух человек, один призывает реформировать семейный кодекс, а другой хочет его отменить. Как вы думаете, какой из них скорее инфантил, если задуматься? Мы живем в 21 веке, да, мы живем не в уганде там, не в Солнечной Зиммундии, мы живем в России, 21 век. У кого инфантильности больше? У того, кто призывает к реформе, или у того, кто призывает к отмене? Кто скорее инфантил? Тот, кто понимает, что не может каждый человек быть владельцем, и руководителем бизнеса. Что на каждого владельца или руководителя бизнеса будет приходиться там 10, 20, а то и 200 человек подчиненного персонала. Человек, который это понимает, он инфантил? Или человек, который этого не понимает, инфантил. Человек, который решил посмеяться над понятием супружеского долга, о том, что он должен быть несен в закон. Это очень смешно, да, но человек, наверное, не читал просто про римское право и не знает, что это было критерием. Во-первых, это основания для развода, которых не так много было в римском праве классическом. А во-вторых, это повод признать брак ничтожным, недействительным. В римском праве. Человек, который весь из себя за традиционный брак, наверное, должен знать, как был устроен римский брак, Почему-то у римлян это не вызывало ни смеха, ни улыбок и удивления, как это проконтролировать. Может, надо просто поднять книжки и почитать, как это контролировалось, как это регулировалось. Человек, который мнит себя традиционалистом, при этом не знает, как это было устроено в римском праве, он скорее инфантил или скорее нет. И кого нам человек предлагает в качестве образца? И себе, видимо, считает за образец. На выбор. Цыган, их социальное устройство. Мусульман, беженцев в Европе. И структуры аля как у горцев кавказцев Это пишет человек, который родился и вырос в космической державе, которых не так много вообще-то на планете. Я считаю, что гайка недостаточно докручена. Если уж в таком направлении искать образец для подражания, то стадо бабуинов будет гораздо круче цыганского табора. Я думаю, в чистом поле у цыганского табора нет шансов. Давайте брать пример с них. Пропустим каменный век там бог с ними с, с кроманьонцами, скроманьонцами сразу бабуины. Можно гориллы. Пофигу, что мы достигли государства, что все эти прелести вокруг там. Научно-технический прогресс. Да, каждая копается в собственном домике, на собственном участке. Поставит пулемет Максим на крышу. И таким образом будет идти вперед в светлое будущее. Вот она, совершенно не инфантильная позиция. А кроме стада бабуинов, можно еще взять за образец просто настоящую классическую банду. В принципе, из любого региона мира и из любого времени. Я уже цитировал по другому поводу, так что не буду снова цитату вставлять, но... Мы с тобой, Лужков, в государстве живем, а они в банде. Вот и вся разница. Ладно, это все вступление. Мой посыл в том, что, беспрекословно, не критически слушая любого абсолютно человека, сколь угодно хорошего, и не просеивая то, что он делает и говорит через какой-то собственный фильтр, это самая инфантильная позиция, какую только можно себе представить. Это позиция родителей и ребенок. И человек, который находится в позиции ребенка, в отношении родитель ребенок, ну, это как если бы вас обзывал инфантилом младенец, который вот в коляске рядом проезжает, мама его тащит, а он у вас говорит «Инфантил!». Ладно. А теперь сказка для детей изрядного возраста. На самом деле это не отдельная сказка, это часть из гораздо более крупного текста, очень серьезного текста. Но я зачитаю только кусочек. Так что слушайте. Сказка «Ложь» — давний намек. Итак,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 А рядом с табором стоит человек в строгом костюме И что-то цыганом говорит.